В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Мы продолжаем читать Лествицу Иоанна Лествичника. Третье слово о странничестве. В прошлом выпуске мы говорили о том, как на пути к монашескому деланию, то есть к странничеству, или на служении Богу в миру, которое для мирянки является странничеством, могут мешать наши близкие, родственники, знакомые, друзья. Но есть и еще один соблазн, о котором пишет святой Иоанн, и это тщеславие. Оно тоже может серьезно помешать духовному деланию. И вот святой Иоанн пишет, как с этим бороться. «Удаляясь от мира, мы должны избирать для жительства места, лишенные случаев к утешению и тщеславию». И смиренные. Если же не так, то мы действуем по страсти. То есть при удалении от мира мы должны проверять свое сердце. Вот зачем мы удаляемся от мира? То есть, если монах хочет действительно служить Богу, значит, надо селиться в те места, где никто не будет знать о его подвигах. И также в миру, если мы хотим служить Богу. Мы должны проверять, а зачем мы хотим служить Богу? Для того ли, чтобы нас похвалили или действительно наше желание искренне. Если в душе есть желание похвалы, значит, это вот то, что мы делаем, это мы делаем уже по страсти, да, то есть по тщеславию. То есть нужно в первую очередь проверять свое сердце. Утаивай благородство свое и не величайся своей знатностью, чтобы не оказался ты один на словах, а другой на деле. Никто в такой мере не предавал себя странничеству, как тот великий, который услышал «Изыди от земли своей и от рода твоего и от дому отца твоего», и притом был призываем в иноплеменную и варварскую землю. О чем здесь идет речь? Святой он пишет, что могут возникнуть мысли о том, что какой я молодец, благородный, богатый, знатный, могу жертвовать, например, или вот взял и все оставил и стал монахом. Да, то есть вот такие вот могут возникнуть горделивые мысли. Тогда нужно вспомнить, что. Был такой великий, который подвиг, совершил подвиг странничества гораздо больше, чем кто-либо из людей. О ком же здесь идет речь? А здесь, братья и сестры, идет об Аврааме, родоначальнике еврейского народа. Из Библии, из книги бытия, мы знаем, что некогда в древние времена жил один человек, Авраам. Он был сказочно богат, имел стада, золото, серебро. И единственный на всем земном шаре сохранил веру в единого Бога. И вот однажды к нему явился сам Господь, повелевая взять все свое состояние, всех своих родственников и переселиться в иную землю. И обещал ему за его веру сделать его родоначальником огромного народа. И пообещал, что именно в этом народе родится обещанный некогда Адаму и Еве Спаситель. Мы все помним, как же поступил Авраам. Он не стал задавать лишних вопросов, не стал жалеть о том, что вот придется встать, взять все и уйти из насиженных мест неведомо куда, да, в ту землю, которую повелел Господь преодолевать трудности. А он просто взял и, положившись на волю Божию, пошел. То есть это вот действительно он совершил великий подвиг странничества. Мало кто бы стал без вопросов и без нареканий, вот так сказали ему Бог, взял и пошел. Вот об этом Иоанн Лестричников призывает помнить и сравнивать себя с этим человеком. Тогда будет уже понятно, что все наши подвиги, Рядом не стоят с подвигом Авраама. Ну, Иоанн пишет, что иногда Господь много прославляет того, кто сделается странником, по примеру, Сева великого. Но хотя сия слава и от Бога дается, однако ее хорошо отвращать щитом смирения. То есть иногда Господь для. Примеры другим прославляет святых, которые совершают подвиг, да, и подвиг подобный Аврааму. Мы знаем, что и преподобный Сергий Радонежский, и преподобный Александр Свирский желали всю свою жизнь жить в безвестности, молиться Богу, подвязаясь в самых непроходимых уголках нашей Родины, да, в густых лесах. Но... По Божьему промыслу они стали известным людям. К ним приходили люди, которые желали бы такого же монашеского делания. И возникли монастыри, Троица Сергиевая Лавра, Александр Александро-Свирский монастырь, которые стали духовными центрами. То есть Господь прославил этих святых угодников для того, чтобы по их примеру следовали другие люди и спасались. И... Они это приняли, но, тем не менее, оставались смиренными, понимая, что их прославил Господь для назидания другим. И в этом нет никаких заслуг. И, вот, и как же происходит такое в миру? Вот, в миру мы тоже, когда совершаем добрые дела, дела милосердия, желая даже делать в тайне, вот, но все равно нам, Господь нас прославляет, как это происходит. В наше время, век информации, принято вот даже в православной сфере, да, в среде волонтерства, любое доброе дело освещать в интернете. Да, вот, принесли ли гуманитарную ли помощь, состоялась ли какая-нибудь акция. И это все освещается в интернете. И у многих возникает такое вот смущение, а не является ли это хвостовством или каким-то бахвальством. А хорошо ли фотографироваться, да, как, как вот ты принес допустим, гуманитарную помощь для жителей Донбасса? И многие думают, а, а как быть? Делают все равно фото, даже помимо нашей воли, и, и, и многих это смущает. Здесь давайте обратимся к Евангелию от, от Матфея на горную проповедь, что об этом говорит Господь? Я приведу вам два отрывка, казалось бы, на первый взгляд, противоречащих друг другу. В одном месте Господь говорит «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми все, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». В другом месте Господь говорит «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы».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 В принципе, если Господь делает так, что наши добрые дела становятся видны для назидания людям, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы в душе мы не творили милости на показ. Ведь можно и тайком совершить какое-то доброе дело, и потом в мыслях говорить, какой я молодец, совершил доброе дело, уподобился святым. А можно проявлять смирение даже если о твоем деле узнали из средств массовых информаций, помнить о том, что ты сделал по воле Божией, по воле сердца. Главное, просто, чтобы в душе, внутри не было тщеславия. И поэтому даже если мы не гордимся, а со смирением делаем добрые дела, и о них узнают люди, но мы при этом не испытываем гордости, это означает, что мы не творим милостыни для того, чтобы видели других другие люди, а еще раз повторю, творим ее для Бога и по зову сердца. И здесь уже становится неважным, узнали ли люди о ней или не узнали. Главное, чтобы не возникло вот эта вот гордости, чеславия внутри, в душе. А вот чтобы таких тщеславных мыслей не возникло, Иоанн дает в лестве очень хорошее средство. Когда бесы или люди будут хвалить нас за странничество, как за великий подвиг, тогда помыслим о том, который ради нас снешел на землю в виде странника и найдем, что мы воздать засея во веки веков не можем. То есть, когда. Бесы будут хвалить. Каким образом хвалить? А это вот будут возникать тщеславные мысли о том, какой я молодец. Или люди, видя наши добрые дела, будут нас хвалить. Да? То мы должны вспомнить, что все наши добрые дела ничего не стоят с подвигом Спасителя ради нас. С тем, что сделал для нас Господь, отдав свою жизнь за наши грехи. И придет осознание того, что эти подвиги не равны, и мы никогда не отблагодарим Господа, сколько бы мы добрых дел не делали. То есть вот мы должны всегда помнить об этом, и тогда тщеславные мысли будут уходить. А если они у нас возникли, то мы должны, как говорят святые отцы, просто прогонять от себя и не смущаться. Далее Иоанн пишет, «Добрый и благоустроенный нрав приобретается многим трудом и подвига. Но можно в одно мгновение потерять то, что было приобретено и многим подвигом. Худые сообщества развращают добрые нравы, приводит он пример из первого послания Коринфянам святого апостола Павла. То есть о чем здесь идет речь что помимо числами нужно еще и избегать дурных сообществ. «Кто по отречении от мира обращается с мирскими людьми и близ них пребывает, тот без сомнения или впадает в их дела и сети, или осквернит сердце по мышлениям о них, или, хотя не оскверняясь, но осуждая оскверняющихся, и сам с ним осквернится». То есть нужно при, всем, при этом да, избегать общения с мирскими. Не по ненавистью к ним, а чтобы вот, не попасть в дурные сети, да, в худое сообщество. И не увлечься худыми делами, не отступить от своего делания и не осудить. Как же это касается мирян? Да, вот. Что значит, мы должны тоже избегать мирских людей? Здесь имеется в виду, что... Мы должны избегать тех сообществ, людей, где, возможно, соблазны. Например, выпивка, азартные игры, пустые разговоры, просмотр недушеполезных передач. То есть мы от всего этого должны устраняться, если мы начали духовную, церковную жизнь. Не по ненависти или по суждению, а чтобы вот не впасть в соблазн. И не осудить тех, кто еще в вере не пришел. И уже ни в коем случае не должно у нас возникать мысли, что эти худые сообщества ничего нам, ничем нам не опасны. Вот мы уже настолько совершены, что они нас не тронут. Нет, вот это вот как раз тщеславная мысль. И, как правило, если мы вступим в такое художество сообщество, мы можем оскверниться. Если не увлечением, скажем, выпивкой азартной, то осуждением, что тоже, в общем-то, вредно для, нашего, для нашей духовной жизни. Далее Иоанн Лествичник предупреждает еще о том, что бесы могут искушать разными обстояниями, в том числе и и во сне. Он пишет, нельзя скрыть того, что понятие ума нашего весьма несовершенно и всячески исполнено неведением. Потому что гортань различает снеди, слух распознает мысли, при взгляде на солнце оказывает цене мощачей, а неразумие души обнаруживает слова. Но закон любви понуждает и на то простираться, что выше силы. Итак, я думаю, впрочем, не утверждаю, что после слов о странничестве и даже в самом этом слове, Должно сказать несколько слов о сновидениях, чтобы нам знать и о всем коварстве злохитрых наших врагов. Сновидение есть движение ума при недвижности тела. Мечтание есть обман очей в усыплении мысли. Мечтание есть иступление ума при бодрствовании тела. Мечтание есть видение того, чего нет. Здесь имеется в виду сновидение и мечтание. Да, это синонимы. Причина, по которой мы после предшествовавшего слова решились говорить о сновидениях, очевидна. Когда мы ради Господа, оставив свои домы и родственников, предаем себя отшельнической жизни из любви к Богу, тогда бесы стараются возмущать нас сновидениями, представляя нам сродников наших или седующих, или за нас в заключении держимых, и другие напасти терпящих. Посему, кто верит сна, тот подобен человеку, который бежит за своей тенью и старается схватить ее. То есть мысли от тщеславия, еще какие-то иные дурные мысли, отвлекающие нас от духовной жизни, могут приходить и во сне. То есть как и монах, так и миренин может видеть во сне своих родственников, которые страдают от того, что мы ведем духовную жизнь. Да, вот, это может быть бесовское, да и не, не может быть, это и есть бесовское наваждение, и таким снам доверять не стоит, предупреждает Иоанн. Потому что сновидение, есть мечтание, да, то есть то, чего, в общем-то, нет. Без тщеславия пророки в снах. Будучи промерливы, они заключают о будущем из обстоятельств и возвещают нам оное, чтобы мы по исполнении сих видений удивились и как будто уже близкие к дарованию прозрения вознеслись мыслью. Кто верит бесу, для тех он часто бывает пророком, а кто презирает его, пред теми всегда оказывается лжецом. Как дух он видит случающееся в воздушном пространстве. И заметив, например, что кто-нибудь умирает, он предсказывает это легковерным через сновидение. Бесы о будущем ничего не знают, по предвидению. Но известно, что и врачи могут нам предсказывать смерть. То есть э, во сне можно могут явиться человеку бесы которые предсказывают будущее. То есть на самом деле не то, что предсказывают будущее, да, а вот бесы из обстоятельств видят, что может теоретически произойти, и поэтому выдают это как за какое-то пророчество. И те, кто принимает такой сон на веру, может возомнить себя великим пророком, да, что тоже, в общем-то, и поддаться на уловку беса. Вот Иоанн еще об этом предупреждает. Какая еще может быть хитрость в сновидениях, явленной от бесов? Бесы многократно преобразуются в ангелов света и в образ мучеников и представляют нам в сновидении, будто мы к ним приходим, а когда пробуждаемся, то исполняют нас радостью и возношением. «Сея да будет тебе знаком прелести, ибо ангелы показывают нам муки» страшный суд и разлучение, а пробудившихся исполняют страха и сетования. Если станем покоряться бесам в сновидениях, то и во время бодрствования они будут ругаться над нами. Кто верит с нам, тот вовсе не искусен, а кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр. Итак, верь только тем сновидениям, которые возвещают тебе муку и суд. А если приводят тебя в отчаяние, то и они от бесов. То есть иногда могут нам являться во сне ангелы и святые. Вот здесь Иоанн тоже предупреждает об осторожности. И святой Иоанн, и другие отцы говорят, что нужно проявлять себя. Вот какие чувства после встречи со святыми и ангелами. Если у нас возникает такая радость, вот я какой стал святой, что сподобился встречи мучени с мучениками-ангелами, я им подобен, да, то есть возникает такое вот возношение, то это тоже признак прелести. И если вдруг возникнет какое то вроде бы встретил ангела, да, а в душе какое-то отчаяние может быть, или какое-то очень тяжелое тягостное чувство, это тоже будет прелестью. То есть э э этого нужно беречься и этому не верить. Сны, которые от Бога, да, вот они всегда несут себе такую радостную, в божественном смысле радостные чувства. И, как и пишет, ведь только тем сновидениям, которые возвещают себе муку и суд. То есть, то есть таким сновидениям, которые ведут к спасению души. Да, то есть, святые отцы говорят, что когда сны от Бога, они всегда понятны. Да? Что именно от Бога. То есть Бог сам человек, говорит человеку, вот, подает знак, чтобы они видели, что этот сон действительно от Бога. Но в любом случае мы, простые люди, должны быть к нам относиться очень и очень осторожно. И святой Иоанн об этом предупреждает. И какой же вывод заключения своего слова третьего делает Иоанн? Он пишет. Все третья степень равночисленная Святой Троицы, вступивший на нее, да, не озирается ни на десно, ни налево, то есть ни на десно, ни направо, ни налево. То есть о чем говорится? То есть если мы встали на путь ведения духовной жизни, да, вот, в монашестве или в миру, то не надо испытывать сомнения, не надо уже от этой духовной жизни отступать. И идти только вперед, да, то есть преодолевая все возможные искушения с Божьей помощью. Вот об этом пишет святой Иоанн. И давайте мы, братья и сестры, тоже будем стараться вести благочестивую, богоугодную жизнь, невзирая на какие трудности, обстоятельства, искушения. И поможет нам в этом Господь и вот это знаменитый труд Иоанна Лествичника, Лествица. Храни вас всех, Господь! Ты ведешь меня по жизни, очень, испытания даря в пути. То мне больно, то печально, Отец, кажется нет сил уже.